Всем привет, с вами Сэм, и сегодня будем играть в группу названием YouTube's Life 2. Первую часть я еще не проходил, может быть пройду после второй. Странно, да, что я прохожу сначала вторую часть, а потом первую. Ну, первую часть я играл, но не допрошел, вот, получается так. Вот, и недавно вышел вот YouTube's Life 2, и я решил, может быть пройти ее, почему бы и нет. В целом, мне первая часть понравилась, хоть я и не прошел, как я сказал. Вот, но все равно... Она мне понравилась, вот. Думаю, я полностью попытаюсь ее пройти. Она. Она крутая, думаю. Так, у нас есть загрузка. Какой-то чувак на самокате едет. Непонятно какой. Я надеюсь, здесь будет. Здесь можно. Можно, можно, можно, может сформировать свой персонажа самому. по в первой части такое можно было делать или нет, я не помню. Короче, я должен стать самым популярным ютубером в Ютубер'с Лайф. Должны быть миллиарды, миллионы и еще больше. Поехали. Какая-то дверь светится. Вот это да. Ой, это я, что ли? Вау. Прикольно, красиво. Красиво, красиво. А слева YouTube, по-моему. А справа э, системный блок. Наушники. Ой, это китайец. какая-то вывеска еще сверху. Там, что это, ласта получается? Ну ладно. Ну и что, и что ты? Ювин, ты выиграл. Окей, Ютуберс Лайф, о мой гад. Ксавьер, поздравляю, ты получаешь право участвовать в Ютуберс Лайф в социальном эксперименте для самых многообещающих ютуберов. Мы приняли во внимание твой потенциал и дарим тебе золотой билет для переезда в Нью-Сити. А, Нью-Туб-Сити, город, где живут ютуберы. Это лучшее место для того, чтобы начать карьеру ютубера и стать лучшим в своей области. Если ты, если ты примешь приглашение, я встречу тебя и стану твоим гидом в этом приключении. Ты принимаешь вызов? Ну, а что не сказать? Ладно, конечно, это моя мечта. Это что нужно выбрать? Ратуша. Давайте выберем, я не знаю где. Самый традиционный район, в нем располагается роскошный магазин, ресторан и бродящий ярмар. Деловой центр, высокотехнологический район, где находится магазин игр. Вот это, мне кажется, нет? Так, порт. Самый современный район с атмосфера, примечательный своим своими парикмахерскими. Давайте делаю центр, потому что там есть видеоигры. Это под меня подходит в целом. Хороший выбор. Давай начнем обустраивать твое жилище. Оденься как настоящий ютубер и встретимся там. Вот, мы сейчас будем... Да! Вот, будем создавать себе персонаж. Но очевидно, что я делаю себе негром. А, не, могу еще в целом аватаром побыть, чё бы не. Ладно, давайте без шуток сделаем себе нормальным вот таким чуваком. Глаза, ну у меня голубые глаза. Я вот такой злой. О, у нее на мои брови похоже очень. Согласны? Вот смотрите, я просто похоже или нет? Так мне меня... вы же видите меня правильно? Вот. Да, вот похоже по-моему. Давайте вот так вот потом а... четыре лица. О, это смущается. Этого избили. Так, этот Веснушки. Это вообще Наруто Это У этого нос сломан. Этот Гарри Поттер. Короче, не надо мне. Рот. Рот тоже не надо. Нет, такого мне не надо. А чем он отличается? Есть еще выбор. Ладно, пусть будет вот этот рот. Борода. М -м -м. Борода Ладно, бороду я тоже не буду ставить Прическа Сейчас найдем мои шторы, где тут шторы? Так, это не то О! О, -о это я! Да, это я Так, очки, очки, очки У меня есть новогодние очки в целом? Я их могу... вот, вот такие похожи в целом да. Давайте сделаем, ладно а, Наушники вот такие у меня наушники где-то. Да? Правильно? Да, вроде правильно. Вверх, а, вверх. Ладно, вверх. Пусть будет. Вот, просто черная футболка. Этот костюм тоже прикольный. Вот давайте вот это поставим. Все остальное не буду, наверное, менять. Обувь только поменяю на нормальную. Вот, все отлично. Смотрите, изменения. Все вас устраивает, конечно. А, загрузка. Опять чувак на самокате едет. Сейчас я попью секунду. Пока загрузка идет. Все, попил, теперь он куда-то идет, как я вижу. Е Ей! Ну, почему он? Это же я, да, правильно? Правильно. Я должен сделать из себя самым популярным ютубером. Конечно, конечно. Загрузка, загрузка. Вечная загрузка. Когда уже она закончится? Все, отлично. Ютуб. Кстати, вот там вот этот вот значок похож на Инстаграм почему-то, я не знаю. Либо мне кажется, так важный такой идет. О, там что-то. О, нифига, это кто такой? А, это этот, Ксевьенниер, или какой то а, Как, Савер, ну почти. Добро пожаловать, это не Ютуб Сити, а вот и твой дом. Он не очень большой изнутри, но это не страшно. Последствия ты сможешь его расширить и обустроить. Давай, стопай внутрь, я оставил тебе подарок, мне пора идти. Продолжим разговор позже. Ладно, ладно, ладно, ладно. давай быстрей. Мне не интересно, я так понимаю, что я смогу себя, себя обустроить. Да, а вот так вот прям? Открыть набор. Это кто? Ты кто такой? Что за робот? Дрон, активация. Бип-бип. Привет, я Камидрон. Персональное записывающее устройство. Бип-бип. Дай мне имя, пожалуйста. Ну, в целом, это же слово похоже. Загрузка личности. Би-би. Ух ты, би Осуждаю, если что такое. Приятно познакомиться и буду вести запись и помогать тебе, если потребуется. Шаг первый. Научись записывать видео. Но для начала необходимо создать свой канал на YouTube. На этой платформе выкладывает. Свои видео, лучшие создатели контента. Давай, установку YouTube. Давай, давай, зарегистрируйся. Ага, ваше имя. Ну, очевидно. Ладно, я напишу, как у меня на YouTube написано. Ваш канал. А, стоп, ваше имя. Это просто имя написать надо? Ну, давай, Сэм. Хотя нет, надо положительно. Я же, я же, я же, да. Выберите дату рождения. Зима. Сейчас узнаете, когда у меня дирежение. Зимой 24-го. Не скажу когда. Да вот напишите в комментариях, когда у меня режиме. Би-бип. Красивое имя, Сэм. Хочешь протестировать меня? Интересно ли, удиви меня? <laughs> так. Только... Ну ладно, интересно. Это точка записи для того, чтобы снимать видео. Такие точки можно найти в разных местах города. Би-бип. Видеоблог станет вступительным роликом на твоем канале. И сними его на той точке записи. Ну да, я схожу. Я помогу. Записать видео. Ну давай. Что нужно делать? Сменить камеру. Ну смотрите, давайте подберем камеру. Хорошую какую-нибудь. Как, можно повернуть как-нибудь камеру? Или только так? Почему у меня видно батарею? Нафиг не ваша батарея. Может не самому как-то подойти можно? Ну, блин. Ладно. Сделаю вот так вот. А, а что дальше делать надо? Эскейп отмена. Ладно. Я все равно не пойму, как это делать. Может пробел. Ну, вот. Что нужно делать? Сменить камеру. Ага. Игрик, Игорь, игрик, игрик. Открытые тренды дом. Ну поехали. А если я не хочу так снимать, хочу уйти, все. Я не понимаю, что делать надо, дружище. Объясни мне. О, одежда. Нет, не надо, Подтвердить. А тут у нас что есть? Ничего. Дайте я посплю. Это нельзя. Жаль, жаль, жаль. Ладно. Я разберусь, как это сделать. Дайте я в настройках управления посмотрю, секунду. А, тут нету. Давайте 2, 12 часов поставим в формат времени. Монеты появились какие-то. А, вот. Нашел. Чтобы начать видео. Вы начинаете очень энергично. И вы смущенно... Нет, конечно, энергично. Как и я. Давай, Хорошо. Вы не чадите хотелось в видео, но... Вы кстати, Вы здесь смеетесь. Вы сходите, what the fuck? Ну, вот реально. Вы благодарите подписчиков за поддержку, и... Вы на расслабоне. Конечно. Вы просите подписаться. Давай, давай, еееей, Ну-ка, сколько у меня подписчиков за один ролик? Давай, давай, давай. У, -у, -у, -у, у И... 0. А, стоп, я еще не выложил, правильно я понимаю? Запиши свое первое видео, на видеоблог завершено. Хорошо. Би-би. Прекрасно, Сэм. Теперь попробую опубликовать видео на YouTube. Для начала нужно немного подправить финал на компьютере. А, сейчас монтировать буду? Неплохо, неплохо. Поехали, видеоблог. Это инструмент, да, я знаю, я знаю, что такое, да, видеоредактор. А что делать надо? Ладно, шучу. Так, вот это должно быть первым, правильно? А, нет, не первое, стоп. Нет, не первое. Самое первое должно быть вот это. Потом должно быть вот это. Нет, потом, это в конце должно быть, Хорошо. Или наоборот? <про> что это вообще вот так? Во, вот. А, стоп. Блин, я запутался. Ну, получается, что получается. Ну ладно, вот так, вот так, вот так вот. Хреново видео получится получается, да? Выберите ставку для видео. Ну вот это, конечно, вот это здесь не, не видно, здесь не очень, а здесь прикольно. Видите название? А... Или выберите фразу, как бы это. Видеоблог, самое странный самое странное на YouTube. Морали подписчиков. Видеоблог, лучший результат, когда есть дом. Давай вот это. Давай! Мы должны набрать 10 миллиардов подписчиков сразу за одну секунду. Три лайка и... Больше? Больше? Три лайка? Ну блин, у меня столько ролики набирают. А тут, а тут? Кстати, же получается, потому что у меня то, столько ролики набирает. Биби установил на своем телефоне... А на своем телефоне приложение YouTube. Можно просмотреть опубликованное видео, видеть рейтинг других городских ютуберов. Цель получить много подписчиков. А как установить? Проверьте приложение YouTube. А, F, вижу. А, так не YouTube, не YouTube, YouTube, YouTube. YouTube. А, заходим сюда? Нет. А, все. Изменить название. Что изменить название? Чего? А, меня не надо, нет. Мне нравится мое название. Теперь что? Про, а, выполнено задание, проверить приложение YouTube. Бип-бип. Ты в курсе, что я могу создавать сценарии комментирования на компьютере? Сценарий это текст сюжетом видеоролика. Я не знаю, как снимать видео без него. Савьер говорит, что в городе спрятано много сюжетов. Когда ты снимаешь по сценарию, ты повышаешь качество видео, в итоге получаешь отличный клип с хорошим счетом. Би-би. Записать видео комментирование, чтобы попробовать привлечь первые 30 подписчиков на твой канал. Что такое комментирование? А, это ролик. Ну смотрите. Комментирование нужно вот так вот записывать. Я, я так думаю, да? Поехали. Вы начинаете запись и... Опять энергично, конечно. Я всем привет. Вы не следите хейтера из предыдущего видео, но... Вы думаете, что это хороший свет? Ну давайте вот так вот. Вы отвечаете хейтера из предыдущего видео, пока. Это ваша плохая шутка? Да, хватит! Это смешно звучит. Вы отключаетесь, или вы просите подписаться? Вот так, наверное, вы отключаетесь. О, все идеально, по-моему. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Пять. Открытые тренды. Например, 30 подписчиков, дополнительные здания. Хорошо, хорошо. Так, теперь нужно изменить видео, да? Uh -huh. Поехали комментирование. Так это сто процентов первое. Uh -huh -uh -uh -uh -uh -uh -uh. Вот так вот, потом потом вот так вот и вот так вот. Нет или да или нет. Uh -huh -huh -huh. Ну давай так ладно. Так картинка. Ну вот это не буду. Вот это мне кажется прикольно выглядит. А Мораль подписчиков, видимость, дом это революция, ну давайте вот это поставим YouTube. лай, Три лайка и все, да почему по три лайка то Надо, надо игровой контент снимать мне кажется, нет, а, я, а что у меня по лай лайков по три, а подписчиков уже 76, это как Да уже полночь. пора проявляться в постели. Сон помогает восполнить энергию и бодро встретить новый день. Можно, можно оставаться на ногах до 4 утра, но на следующий день может не хватить, не хватить сил на вот это вот все. Спокойной ночи, Сэм. Завтра утром я позвоню тебе и расскажу кое-что важное. Что это за гей? Чем мне звонит? реально? Я не понимаю. Пусть я там это ну найдет какую-нибудь девушку стримершую, и там будет это ну его продвигать вы сами понимаете. Так, самый, самый крутой ролик это видеоблог, да, получается? Всем больше. Это больше понравилось. Угу. Запомнили, запомнили. Вот примерно так я сижу после ролика, после выпуска ролика и смотрю на аналитику, такой думаю, можете вот это запустить, выпустить, или вот это, или вот это вообще. И я вот так вот и выпустил вторую часть от школы, но она почему-то не зашла? Наверное, потому что мало длилась и в целом там... Там лаги были немного. Привет, Сэм. Ой. Привет, Сэм. Я увидел видео, которые появились на этом канале. Неплохо, но как то можешь заметить, у них маловато просмотров. Все потому, что они не в тренде. Сверяйся с ежедневными трендами и снимай видео про них. Так ты получишь больше просмотров и подписчиков. Короче, снимай ролики про хаги и лаги, и все. И отлично все будет. И это про со всяких. И так далее. Хотя бы уже не в тренде. К сожалению. Так, что нужно снять, ролик, да? Нет? А. Обращаю внимание, какая тема становится трендом. Они подразделяются по уровню популярности. Неизвестные, обычные, известные, хорошо известные, выдающиеся, сенсационные. Хорошо. Сейчас очень. Date of war. Популярно. Хорошо. Давайте запустим. Да, в игровой уголок зайдем. Сюда же. А, мне прям так надо? Добавить мебель, что? Игровой уголок. Купить. Во, вот так, отлично, да? Размещу лучше вот так вот. его Отлично, теперь у тебя есть игровой уголок для записи прохождения игр. Тебе необходима консоль и сама игра. Многие ютуберы выкладывают игровой контент. Поищи самые популярные видеоигры. Кстати, я заказал для тебя игру и консоль, так что можно приступать. Поговори с Блэр, который держит магазин видеоигр. Игрок один, да, она даст их тебе. би бип би -би. Приложение с которой города... С картой города уже установлено на твой телефон. Сверяйся с картой, чтобы не заблудиться. би бип Отлично. Так, что? Куда нужно? Угу, карта города. Вот она. GPS. Так, э, вот сюда надо. Хочу сюда. Открыто. Можем мне выйти теперь? А вот все, я вышел. Отлично. Теперь можно еще чуть-чуть попить, -чуть <coughs>, чтобы не заплетались, э, не заплетался язык. Так, отлично. Это я сюда иду правильно? Вот игрок один, да. Даже без карты прошел. Нифига себе, я молодец, конечно. Так, меня же так видно. Или нет? Да, меня так видно. Отличненько. Так, вот это Блэр. Правильно я понимаю? Показать магазин. Куда мне нужно? Так, она не очень сейчас популярна. Вот это нужно купить. Но у меня денег нету. Я бедный, Блэр, помоги. Надо выбрать игру. date Фар, во-первых, покупаю А еще мне нужно консоль купить А вот date of War. Приключения Вот если с ней поговорить надо, правильно? Могу я чем-нибудь помочь? Меня прислал Ксавьер А, ты новый ютубер нашего города? Ну, Ксавьер поручил мне передать это тебе Вот, консоль Хай PlayStation 1 Игра date Фар. Зачем я только что покупал? би бип Все полученные предметы хранятся в твоем рюкзаке. Место в рюкзаке ограничено. А я только что потратил деньги. Блин. Ладно, поехали. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли обратно. -з -з -з. Привет, Сэм. О ох, привет, Сэм. Удалось получить консоль игру. Да. Отлично. Теперь запиши свое первое видео. Геймплей. Почему на shift я иду медленно? А вот так вот я иду быстро. Странно как-то. Дейдус, пойдем копать червей. Так, ладно. 77 подписчиков негодует, не гадует. Не, да. Не годует. Новое слово. Бибип. Записи видео геймплей. Нужно достать консоль из за установить игру. Я знаю, но ну не надо мне вот эти подсказки. Я все и без вас разбираюсь. Так, вот он, рюкзак у меня два дайте фар. взять хранить здесь консоль взять хранить здесь взаимодействовать записать видео поехали дайте of фар, конечно да геймплей вот как я сейчас записываю геймплей вы начинаете запись и давайте смущенно попробуем хотя бы раз ну, всем привет вы надуваете губы и вы объясните сюжет. Вы благодарите подписчика за поддержку и делайте научный коммент. Конечно. Я же так всегда делаю. Чтобы наставить видео, вы просите подписаться. Да, вот. Именно это. Все, у меня 5 звезд. Ура! Е-е-е, да. Он за мной повторяет. какая себя... красавчик. Так... Уже получше. Я не знаю, на хайпе сейчас вот эта игра или нет. В целом, у меня тоже должен залететь, как и мой вот этот персонаж. Так, сюда. Сюда. Блин. Так, все хорошо складывалось. Столько этих всяких штук было. Стоп, а что если... Угурского вокзала... А, стоп А, у меня выбора нету. Да. Кстати, вы бы хотели, чтобы я прошел какую старую игрушку? Потому что я очень хочу пройти. Но вряд ли вы будете, будете это смотреть. А, вот это. -ху -ху. Берегитесь, геймплей 9 War. Нет. А, стоп, видимость хорошая. Может тогда да. Или вот это приключение приключения. Вы точно это полюбите? Не, давайте вот это берегитесь. Вот, в принципе, на меня похоже. Я тоже бы так и написал. 10, 11, 12. О, 12 лайков! Уже лучше. Спать хочешь? Или нет? Или мне что-то принеси? О, бургер. Сэм. Сэм, <coughs> я подумал, что после записи и обработки видео тебе наверняка хочется поесть. Отправляю тебе кое-что перекусить. Приятного аппетита. Спасибо. А, как поесть? И-бип. Если у тебя мало энергии, то не ху... и не хватает сил записывать и монтировать видео. Чтобы восполнить запас энергии, нужно поесть и или поспать. Но проснешься ты уже на следующий день. К счастью, Савьер, прислал еду. Открой рюкзак и поешь би-бип. Есть. А еще тут вот это надо продать. Нельзя, блин. Да, бей Бип, энергия установилась, городский ресторан отмечен на той карте Можно победа в ресторане и взять еду на вынос Сверяйся с картой в любое время, бей, бей. Вот мне, конечно, что помогает этот чувачок Не буду называть его имя Так, АФК, идеальный бар для фанатов видеоигры и спорта. АФК, неплохое название Лучшее острое блюдо на YouTube City А можно мне никуда не идти, просто ролик запустить? А теперь, почему бы не отдохнуть и а не погулять по городу? Ты новый человек в городе и пора тебе познакомиться с жителями, заводить друзей, это поможет твоей ютуберской карьере. Newtop сити является домом разных знаменитостей и странно, странноватых жителей, почему бы тебе не узнать их получше? Блин, почему в жизни так нереально? Вот как познакомиться в жизни реально? Вот реально, в жизни как можно познакомиться реально? Вот реально, как в жизни можно познакомиться реально? Не понимаю. Журнал, mm, журнал Что за журнал? А, это всякие пометки, да? Правильно Давай с тобой познакомимся Привет Привет А как познакомиться-то? Что нужно делать? Познакомьтесь с 10 горожанами А как? Эй, чел, привет Куда мне пойти надо? О, NetFlow Как Netflix Мне, может, нужно в какой-то ресторан сходить или что? Ну, давайте в ресторане поговорим. Может, найдем кого-нибудь? Сесть. В окна вынос. Да нет, я хочу поздороваться с кем-нибудь, познакомиться. Здравствуйте. Поговорить. Как приятно видеть новые лица в городе. Как тебя зовут, дорогой? Меня... Меня зовут Сэма, тебя зовут Сьюзи. Я хозяйка ресторана Спайси. Этому познакомились, правильно? Отлично. Один друг есть. Поехали дальше. Будем бегать с ними разговаривать с ими. Или нельзя так. Или как надо, я не пойму. О, нифига, это что такое? Я вообще туда сходил. Секретное место. А, нельзя туда, что ли. Это, видимо, что-то опасное туда, раз нельзя. Так, давай с тобой поговорим. Что ты не хочешь говорить. Что за звук, пип? Вечно вот этот пип. Тебе нужно лицензия на управление с скутером, ее можно получить в ратуши Поехать на скутере. Не, ехать. Я... О, давай с топ познакомимся. О, поговорить. Привет. Мой друг ходит на геймерский турнир в АФК каждое воскресенье. Он говорит, какая-то старушка приходит туда и всех обыгрывает. Она по посрамила всех молодых геймеров. А, давайте в АФК реально сходим. Где она находится? М -м как там карта открывается? Ой, не так. Э -э карты. Мне нужно в АФК. Ага, вот это фиолетовое здание. Хорошо, это вот здесь, вот, да? Да, вот она АФК. АФК-бар. Поехали. Сейчас мы всех обыграем там, давайте. Сесть. Так, это я буду... Так, эти... Смотрят на телевизор. Вот, давайте это сыграем. Защита. Ой, защита. Понял, по таймингам у меня не очень... Выиграл, есть. А мне ничего за это не дали? Блин. Так, это выпить. Можешь познакомиться с этим? Здравствуй. Поговорить. Так, это правда. В городе придут лица. Я Робин. Да, я Сэм. Добро пожаловать в YouTube City. Это в прямом смысле город будущего. Окей, да окей. Итак, так. И что мне нужно сделать? Я не пойму, не пойму задание потому что я не могу ни с кем познакомиться. Контакты. Блэ, Робин, Юзи. А нужно 10, да? Мне что, нужно по всяким ресторанам бегать, что ли? Чел, давай поговорим. Ну чел. О, мы с тобой? Ты как раз одна, блин. О, с тобой может? Не хочет он. Триумфальная арка. Прикольно, прикольно. Так, идем сюда. А, сюда нельзя, вот здесь можно, да? Киви городской стиль. Что-то какие-то странные хэштеги на самом деле. Я бы такие никогда не поставил. Показать магазин. С ним нельзя поговорить. Давай с Киви поговорим. Привет, это Кэссиди, ты недавно в городе? Да, я, Сэм. Приятно познакомиться. Еще познакомились, хорошо. О, может, тобой познакомиться? Блин, нельзя, жаль, жаль, жаль. Осталось, осталось сколько? Где-то человек 4, человек 4, правильно? Правильно. Ой, уже вечер наступил. Что-то то он рано наступает. Я только начал знакомиться. С кем оставить еду? А, ну давайте. А куда пойти? Может, с тобой поговорить? Фонтан Гик гиктоп, Гиктопия Блин, что-то Гик, что-то знакомое, я забыл, что это такое Ну, что-то знакомое Давай, говорите, Эдгар О, это, это ты, Эдгар, из Brawl Stars? Или нет? Привет, я Бо, Эдгар, а, Бо Я хотел поверитель магазина Гиктопия Ты здесь недавно, да? Привет, Эдгар, из Brawl Stars Я Сэм Ребят, познакомиться, Сэм. Почему никто из, из этих, из посетителей, знакомиться не хочет? 144 подписчика. Нифига, я популярным стал. И скоро сам себя... 146! Я пока бегаю, но у меня подписчики появляются. Нифига себе. Можно мне так в ранней жизни, пожалуйста? 148! Так, Киеве Здесь я был. Хорошо. Здесь это я не был. А, туда нельзя, да? Блин, это я куда пошел? Это на порт. Ладно. На порт, так на порт. Так, так, так, так, так, так. Здесь есть какие-нибудь магазины, что ли, чтобы я с хозяевами ознакомился. Так, нетворк закрыт. До 21. Блин, только Оксавир. Поговорить. О, все, я познакомился с ним. Отлично. Кем еще можно познакомиться? Я уже со всеми, наверное, познакомиться с кем можно. Блин. Ну ладно, пойдемте домой туда, получается. Уже 10 часов вечера, как я понимаю, да, по этим часам. Так. С тобой нельзя. Хорошо. Возвращаемся обратно. Домой, домой, домой. Хорошо. Загрузка. Так, побежали, побежали. Сколько, какое у меня задание там было? Познакомиться. А, у меня нет задания, правильно? Или есть? Блин, было, было же задание, что э, нужно познакомиться с 10, по-моему. Вот, домой. Погулял и хватит. Можно теперь пойти поспать и снять ролик, правильно? Правильно. Взаимодействовать. Давайте еще ролик запишем. Угу, третий фара. Начати запись. И энергично. Конечно, мне сейчас энергии не хватит, потому что она куда-то ушла. Благодарите подписчиков за поддержку. И вы пропускаете, что вы рекламируете друга. Не, не хочу друга рекламировать. У меня нет пока подписчиков. А с вами говорит назовливый Нип. И... Вы объясняете сюжет? И вы прос... отключаетесь? Ну, такой себе записал на самом деле. Не очень смешной ролик. На 4 звезды. Ну, 4 звезды тоже неплохо. Если много роликов делать, это хорошо. Так давайте еще запишем ролик. Сразу же. Он хватает um, энергии. U ну, ладно. Сменить видео. Геймплей. Поехали. Вот это первое. Uh -mm. Это второе. Нет, это... Второе это вот это? Потом... Что-то я запутался. А, вот это второе? Или стоп нет? стопа а нет такого кадра, который сюда подошел бы? Да что за бред? Ой, странно, странно, странно. Это первое. Правильно, правильно. М -м -м. Ну, блин, это бы идеально подошло. Наверное. А, так можно публиковать? Ну, получается вот так, что ли? Mm, что? Что установить можно? Что, бред? Короче, сделал вот так вот. Нормально будет. Самый короткий ролик, правда, ну ладно. Вот это... вар. Вот Отлично. Ну, сейчас будет мало лайков, я уверен. Да, он уже два дизлайка. А вот не-нет. Нет, то больше дизлайков. Нет. Что вы мне врете? нету больше на YouTube дизлайков. Все, я спать. Это все вранье. Все вранье. Неправда. Сколько у меня подписчиков по итогу? 256. Охренеть! Охренеть! Вот реально. Загрузка, загрузка. Давай, давай. Так. Дз -з -з. Добро, у, доброе утро, Сэм. Знаешь, какое мероприятие с нетерпением ждут все ютуберы города? Она назначена на последнюю неделю весны. Что-то такое мне рассказывали. Еще бы, еще бы. Ведь это игрой фестиваль PlayCon. Он впервые придет на New City. В YouTube-сити. На фестивале со знаменитости, будут проводить конференции, конкурсы. Если, мо... Если хочешь добиться популярности, не пропусти PlayCon. Кстати, обрати себе на пользу то, что все сейчас только и говорят о фестивале PlayCon. Я публикую контент на тему PlayCon. В городе появился огромный рекламный плакат. Ты знаешь, как, наверное, наносить контент до своих подписчиков? С помощью видео... Видео это хорошо, но его нужно сперва записать, монтировать и выложить. Я говорю приложение InstaLife. Это соцсеть, которая позволяет моментально делиться фотографиями со своими подписчиками, также батаря ему типа скорее будут узн... вскоре будут узнавать в городе. Подписывайся на знакомых граждан следи за их публикациями и обменивайся личными сообщениями. Окей, окей, Кисавьер. Твой компаньон установит... установит тебе это приложение. Да я знаю, устанавливай. Так, все, установил. Отлично. Инстаграм. Теперь у нас есть инстаграм. Блэр. Нифига лайков у нее. Неплохо. Я вот думаю, может сейчас сфотографироваться на плейкон и закончить ролик, чтобы в следующем ролике набрать уже тысячу подписчиков, потому что у меня уже есть 261. 2, 2, вот у меня каждую секунду они прибавляются. Почему тебе не создается следующий контент? Ну так я иду к постеру плейкона нет? Плейкон вот он, нет? Во, вот так вот. Отлично. Публиковать. 202 лайка. Офигеть. А, я могу в каждую секунду, что ли, фоткаться? Так это же вообще изи тогда набрать подписчиков. Вот так, еще. Теперь пишем здесь. хэштег play con. Ты будешь точно набрал. Блин, так это же вообще имба. 269 у меня уже подписчиков. Куда идти? Нужно публикуйте фото хэштег плейкон. А, я не так написал. О, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, вот так вот. Отлично. Хэштег. Mm -hmm. mm -hmm. Как это пишется? Хэштег. Playкон также уже трое, три фотки сделал Куда мне нужно сходить? Найдите рекламный плакат мероприятия Play con. А, ага, нужно найти. Хорошо, хорошо, сейчас найдем. Конечно. Так, плейкон. А как он вообще выглядит? Так, нет. пофиг ты сфоткаю. Ладно, не буду писать плейкон, просто сфоткаю. Все равно мне это лайки добавляет. Вон, у меня уже 905 лайков и 278 подписчиков. То есть 79. Вау. Так, это это не то, что вот этот плакат... Нет? Смотреть камеру. Вот по... Нет? Да блин... Что ж ты вредный? Где этот постер плейкона? Ладно, на карте найду. А вот, надо сюда. Вверх. Просто вверх, короче, до конца. И просто направо идти, пока не найду. Плейкон. Хорошо. Я понял, я понял, я понял. Так, это что? Это на дроне что-то записать? О, давайте. Почему бы нет? Это ж круто. Видеоблок. А, не, он плохо набирает, нафиг не надо. Вот да, это. Вот видеоблок. Видеоблок. Стоп, видео. Игровой блок. Вот это круто, а вот видеоблок это не очень получается, да? М -м -м. Сейчас просто наверх ходу, правильно, правильно. Сначала направо. Право, право. Это? Да, это то. Вот я бы сделал вот такую фотку. Отлично. Да, PlayCon опубликовать. Ооо, сколько лайков. Отлично. би бип видишь, что этот тренд стал открытием для тебя? Есть тренды, которые после обнаружения становятся открытыми. И о них можно говорить о других сценариях. Посмотри, в каких сценариях можно его использовать. И поскорее запиши видео, ведь тренд живет только один день. Давайте еще ролик запишем, и в целом можно это заканчивать эту серию, потому что она уже и, и так долго длится. Да. -ху -ху. Поехали. Поехали. Так, это где можно в видеоблоге? Нет. Или здесь? Писать видео. Нет, это по игре. Хорошо, здесь... Записать видео комментирование Открытые тренды комменти Да Вы начинаете и Вот это я думаю Вы смущенно здоровитесь Вы называйте губы и Это ваша плохая шутка Вы забываете сценарий и Похвалите себя вы... Чтобы остановить видео Вы отключаетесь? Все. Ну такое. Почему в смысле ну такое? Отлично же. Вон целых пять звезд. Они говорят, ну такое. Не понимаю, не понимаю. Так, вза взаимодействовать. Извините видео Комментирование. Поехали. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот и вот так вот. О, да, даже неплохо вышло. Реально неплохо вышло. Так. Вот это. Плайкон последней новинки. Да. Именно, именно это. Давай, сколько лайков? У-у-у. 28 лайков, и 1 дизлайк. Ну, на дилайке можно добить, потому что их уже больше нет. Правильно, правильно. Так, оно выложилось. Ну и все, спать. Всем спасибо, кто был на этом ролике, кто его посмотрел до конца. Можете написать, не знаю. Что вы можете написать? Хэштег PlayCon, Если вы до конца досмотрели в комментарии, я пойму, и я закреплю ваши комментарии, если вы надо до конца досмотрели. Вот, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.